Да, я, конечно, заранее извиняюсь перед теми, кто это уже слышал. Например, перед теми, кто был на компосте. Пересечение непустого. Так. Итак, эллиптические кривые. Что это такое, с чем их едят, да? Эллиптические кривые. Ну и давайте начнем. С одного уравнения. Вот такого. Оно в интернете гуляет. Про фрукты, задача про фрукты. На празднике встречается три типа фруктов. Ну, южные, какие-нибудь надо придумать, да? Какие-нибудь особенные фрукты, персики, например, да? Какие здесь еще бывают? Курма, О! Хурма. хурма! растет в Крыму. Здесь тоже наверняка растет, да? Вот. Но бананы все-таки здесь не растут, наверное. Ананас. Там финики. она тоже, наверное, не растут. Финики? Ну давайте персики, курма и яблоки. Вот так. Очень вот. Южный фрукт. И вот, да, и вот вы пришли на праздник. Пришли здесь на праздник или на полдник, не знаю. У вас есть полдники? Формят вас фруктами вообще, Крыма? Да. Вот, вот, вот. И посчитали. Количество фруктов, которые вам дают, сколько курмы всего тут валяется, да, вот на празднике на столах лежит сколько яблок, сколько персиков, обозначили за С сразу, да, и составили такое выражение. И оказалось, что оно равно 4. Прям точно четырем, вот эти Три дроби, они оказались. Сумме равны четырем число 4. Вопрос: чему могут быть равны а, в и с? Ну, с учетом того, что они больше нуля, целые, то есть натуральные. Натуральные количество. Ну, вот. Но я не буду вас заставлять Кажется, так перебирать, да? вы можете попробовать включить компьютер и начать перебирать, например, да? Включили? Да перебирать. Докуда нынешние компьютеры берут? А, у нас А, В, Ц, Ц, В. Да. А, Управим ну, положительным, то есть нужно 1, 2, 3, вот все наборы. Допустим, если я до 10-10 буду перебирать, то у меня будет сколько всего. Если я буду А, В, Ц перебирать независимо от 10-10, то получится 10-30. Какой? 30. 30, да. 10.30 это компьютер современный умеет? Да. Умеет. Но а если я ничего поможет. не нашел и дальше начал перебирать до 10.20. А, давайте перебирать не А и а просто А и Б, а посчитаем. Можно и так. Ладно. Тогда, допустим, до 10.20 э А и В, то это 10... В какой получится, если я А и В перебираю, а вот, все уже посчитаю? 40, да? Так, а этот компьютер умеет? Умеет? Да. До 10.40. Да. Ну, примерно 10 в 9 в секунду. До 10 в 9 в секунду. За миллиард секунд может. 10.20 сделать еще. Ну ладно, ну 10.50 это точно уже компьютер не умеет, правда? Не умеет. Так вот, вы перебрали и решений нет. Даже в пределах 10.20 всех трех, даже в пределах 10.30 всех. Ну и, кажется, кажется, что догадка стоит в том, что такого уравнения решения не существует. Ну вот, оказывается, что уравнение это разрешено. И можно привести совершенно конкретные аббейцы. Просто совершенно конкретные. Кто захочет, я достану компьютер и их покажу. Вот. Я могу просто их... Ну, э в принципе, могу показать, да, если хотите, хотите посмотреть. Конечно. А, хотите посмотреть? Сейчас я тогда то самое. Ну-ка, круг ты, да? Ну-ка. Да. Круты. Наберем сейчас. Круты. Вот. И посмотрим. Что они дадут? Файл как называется. Я нашел. Ну а теперь я вам показываю эти числа. Как вы понимаете, проверить это нет никаких проблем. можно посмотреть Подставили. И проверили. И проверили. его просто наука. Эти числа имеет в своей записи 80 десятичных знаков. Точнее, 1,79, 1,80, 1.81. Вопрос. Как вы их нашли? Да, правильно. А как это можно найти? Нашел, конечно, не я. Вот об этом сегодня лекция. О том, как можно угадывать, не угадывать, а получать, находить решение подобных уравнений, что значит подобное уравнение, какие именно уравнения, я говорю, подобные, да? Ну и как бы все вокруг этого. Это центральное, сегодня будет введение в центральную область современной математики. Эллиптические кривые – это центральная, самая центральная, самый центр математики. Но он же, как ни странно, исключительно, э, э, исключительно прикладной, потому что функционирование биткоина – тоже описываются этическими кривыми. То есть это вот... Э, возникновение криптовалюты стало, по сути, возможно тогда, когда теория вот эта стала человечеству понятной, и когда человечество, если говорить грубо, научилось получать какие-то чудовищные числа, удовлетворяющие каким-то конкретным как уравнениям. Вот вот что такое? Что такое шифр? Да? Шифр ⁇ это когда у тебя есть... А алгоритм получить что-то очень большое, ты шепчешь его на ухо своему другу, он тоже там получает что-то очень большое. И при этом часть информации как бы протекает, но какая-то самая главная часть остается у вас двоих. И поэтому остальная часть общества ничего не может сделать. И понятно, что получить вот такие числа путем перебора не получится никогда. То есть это вот, вот и есть суть шифрования. Поэтому любые приемы получения огромных чисел это ключ к новым входам. Именно как бы в этом смысле я имею в виду, что это вся прямо в самом центре, то, что они дают шифры. Значит, итак, на самом деле, разгадка будет, разгадка будет такой. Если мы запустим компьютер на перевод целых, мы довольно быстро найдем решение. То есть если фрукты, фруктом разрешить быть в долг, вы пришли за киви. А вам говорят, вы должны два киви наш вы за пришли покушать, да, вам фрукты должны 10, пришли за фруктами, а он говорит, вы должны каждый под два и из у мы вас не выпустим, да? каждый не достанет, да, вот, и, и вот так. если у нас такие числа, то легко, легко, компьютер очень быстро даст. но тоже, как бы, честно говоря, там самостоятельно, вот так догадаться совершенно нельзя, но компьютер вам выдает вот такой вот пример, очень быстро, 4, минус 1, 11, проверим? Что я не ошибся? 4 делить на сколько? На 10. Минус 1 делить на? 15. Плюс 11 делить на? Не поверите, но это 4. Давайте приведем к общему знаменателю. Чего это значит? 30. 30. Значит, это 12, 12, 12. Минус 2. Минус 2 плюс? Вот 10. Да. Это 120, это, реально 4. Реально, понимаете, вот реально. Вот удивительно. Как же так вышло? Ну, вышло, конечно, я скажу, что это не безумие. Естественно, подбирали задачу, чтобы здесь было такое число, чтобы у него было какое-то очень просто устроенное отрицательное решение, ну, положительное отрицательное, но при этом из него стряпают положительное. Вот про то, как стряпают, я сегодня не буду рассказывать. Это главный, главный момент всей лекции. Это как стряпать из одних других. Как из целочисленных решений. Вы, наверное, уже не читали такие произведения советскую классику. Вот Там было такое «Как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар». Все старшие должны это знать. Есть несколько культовых произведений советской эпохи. И вот это вот... Одну из них, но я, к сожалению, забыл, как она называется. Я только цитату помню. А, помню цитату, а вы не помните? Помните фразу, да? Фразу, да, вот фраза запоминается очень сильно. Но вот какая-то какая из книг советской классики, которую нам давали, надо читать, на лета. Вот. В общем, как вот из этого решения добыть вот этот чудесный, значит, кортеж из трех чисел 80 цифровой длины. 80. Да. Вот. Значит, так, смотрите. А смотрите, что мы будем делать. Потом мы еще один примерчик рассмотрим. А, подарок от моего дедушки, ой, от моего папы, а, нашего дедушки. но ну, в семье называем его дедушкой, потому что много детей, вот. а мне ну, он папа. Значит, пока мы это рассмотрим, потом дедушки, например, дедушки Володи. Так, смотрите, что я делаю. Я умножаю на знаменатели, я превращаю это в многочленное уравнение. Это первый год. Если я превращаю это многочленное уравнение, ну, давайте превратим А на А плюс С, даже не, не, не раскрывая скобки, потом поговорим о том, что в общем случае мы здесь можем увидеть. Значит, будет вот такая вот шняга А плюс С на в плюс C на А плюс С и равно это все 4 на А плюс В на в плюс С на А плюс С. Согласны? Согласны, но с некоторым, вот, с некоторым э, дополнительным замечанием, мы здесь можем приобрести некоторые лишние решения, которых не было, потому что мы умножали на замена. У а, нас, мне кажется, больше нуля, они а все. Да, еще а мы, ну как бы. Или мы их нет, нет, сейчас мы целых и, будем работать. То есть а, дальше целых. мы работаем Хорошо. целых и просто как рыбаки отлавливаем в ситуации, когда все три стали положительными. То есть а, ситуация а, да, будет такой, да. Но все-таки мы приобрели те решения, где а равно, например, минус b. То есть здесь они возможны, а здесь они невозможны. Но есть такая наука, которая вообще относится в область э, и сегодняшней лекции тоже. Наука называется алгебратическая диаметрия. В ней легко принужденно, делить на ноль. Вот вообще просто. Вообще не парится. Вот такая прекрасная наука. Ну э, да, вот, там нужны правила игры, то есть не на всякий ноль поделишься. На некоторые не можно поделить, на некоторые нельзя. Но это сильно позже. Алгебрическая геометрия служит для математики, для обычных математиков, таким же страшилищем, каким обычная математика служит для всех остальных. То есть внутри математики существуют десятки тысяч ученых, состоявшихся профессоров. Понятно, да, там, с замечательными результатами, которые при слове алгебрической геометрии у них дрожь. Не понимает ни одного слова. открывает статью, не понимает ни одного вообще слова из написанного. Ровно так же, как если вы поймаете сейчас отдыхающего там и начнете ему впаривать вот это, он скажет, идите вы со своими А, Б, С в одно место, да, я их в школе оставил и видеть не хочу. Вот. вот так же происходит с математиками, когда им кормят алгоритмической геометрией. Ну вот с такими математиками, которые как бы я не вижу, я изучаю. В логовичной геометрии много вот такого шизанутого, то есть там 9 на ноль, там какие-то эти самые еще там уравнения решают, там уравнения решают, ну как бы почти всегда вот что-то выполнено, иногда не выполнено. Насколько хорошо ее преподают на хатумы? Есть курс, есть курс. Вел Дима Дубнов, сейчас не знаю, кто ведет, может быть и Дима Дубнов ведет, да, он очень хороший там есть, там появился какой-то момент у нас был большой праздник, когда народу появился мудрышко деревня. Этого не было. Вот, ну что, вот вам уравнение. И вот это явно его решение. Также у него еще есть некоторые решения. какие у него есть еще решения? Ну вот, вот, да, вы одно из них там показали издалека. Нет, нет, нет, нет, я имею в виду. Я имею в виду смехотворное. Ну, это, это, это... Тут еще перестановки этого всего. А, вот таких 6 штук, да? Вот таких вот 6, 6 штук, 6, штук 6, есть, правильно? Ну, А, Б, С, нужно какое-то число. Да, но это мы... Вот, хорошее замечание насчет А, Б, С, нужно какое-то число. А, это уравнение а, является уравнением очень специального вида. называется однородное. Что такое однородный многочлен? Степени всех одночленов одинаковые. Все одночлены имеют одну и ту же степень. Вот. И это пример такого многочлена некий многочлен f от a c однородный, однородный. Вот. И это означает, что они все линейские. Ну, на самом деле вот как выглядит произвольный однородный многочлен третьей степени от трех переменных. Это э, там Давайте, так, альфа на а в кубе, плюс бета на b а в кубе, плюс гамма на c в кубе. Что дальше? Ну, там вообще а квадрат b, квадрат а, вот это все. Да, плюс. Да. Давай мы сразу симметричные а. плюс. Плюс. Тут вообще симметрические, это вообще круто, да. Ну, а я, я даже сейчас, как бы, пока я не, не на этом фокусирую внимание, хотя это, это отдельная категория, да. Так, гамма еще ну, не просто было, было по-моему, нет, гамма была, так. В моей голове кончаются греческие буквы, как и, как и на комбалке тоже. ВСИ. ТЭТА, ТЭТА. КАМБА. А квадрат С, плюс ЭТА АС квадрат, плюс ТЭТА Б квадрат С, плюс ЛЯМДА. ЛЯМДА! о, ЛЯМДА же еще не было. ВС квадрат. Ну и давайте МЮ. Да, ВС. А МЮ, да, АФИ уже остался. Вот, смотрите, 10 штук, правда? 10 штук. Можете, в принципе, доказать, что если у вас однородный многочлен от трёх переменных имеет степень d, то у него c из d плюс 2 по 2 коэффициентов. Ну, это такое упражнение, если хотите решить, да? Степень d, если такая форма будет, степень d, однородная, и три переменных будет, тогда это будет c из d плюс 2 по 2. В данном случае d равно 3, получается c из 5 по 2. Что это будет c из 5 по 2? 10 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Судяк. Так, теперь мы э, обращаем внимание на вот эти вот шесть, шесть направлений в пространстве. Опа, опа, опа. Да, сейчас опа. начинается. Значит, Шиза начинается уже здесь. Значит, прекрасно. Шикарно. Наконец-то нормальная лекция. Сейчас будет. Сейчас будет круто, сейчас еще будет не то, будет Значит, итак, да, у нас э, в пространстве три измерения, правда? Да. Не считая времени и прочих там прячущихся размерностей, физики. Вот, и эти измерения как раз А, Б, и С. А значит, то, что написано, задает э, в этом пространстве что? В а вместе все они образуют? А, торочках? нет, не базис. не не правда, не не Вот множество всех троек АВС, которые при подстановке сюда, дают верное равенство. Ну, кажется, какую-то кривую поверхность, стоит. Поверхность. Ну, вообще непонятно, почему она поверхность, кстати. Ну, по общем, есть такая тема с ардом в Но я не буду на этом а сидеть. Можно формировать, пожалуйста. Но формировка, грубо говоря, такая, если ты задашь одно уравнение, степень, значит, размерность падает на 1. Если два, они правильно между собой устроены, то степень падает а, на 1. В данном случае я сдал одно уравнение, было а было четырехмерное пространство, осталась двумерная дрель. Ага, то есть, причем оно еще утверждает, что оно точно будет вот чем-то более-менее адекватным? Ну да, да, так а, есть, следующий... Вот, и, соответственно, у нас есть э, какая-то поверхность, но внимание, она состоит из прямых линий, проходящих через 0,00. А, понятно почему? А, а, ну Нет, понятно почему, потому что мы умеем домножать то на есть. число все, на всю тройку. Да, потому что это уравнение однородное. Ну и даже ис исходным это вообще очевидно, да? То есть если я увеличил количество круг а, 5 раз всех, забав, забав. то тут ничего вообще не изменилось. А, то есть мы вообще, в принципе, можем на плоскости перейти. Но очень осторожно, на да, проективное. Ну, понятно, что она проективна. Можно перейти на плоскость. Но мы пока... Ну, как бы, давайте увидим это, как какая-то поверхность виничная. Такая поверхность пространства. Вот она... Почему она виничная? Она из них А, что стоит? А, ну, этом ладно. Она стоит из них. Ну, вот, можете нарисовать. Кстати, есть среди вас программисты? Поднимите руку, кто тут программист? Да ладно, да прям механизм. Вот, вы можете запокинуть вот эту тревогу, и она вам раз, прямо в пространстве будет так, такое хреновило, будет в пространстве. Загогулино. Вот. А теперь, а теперь сейчас я скажу, что мы будем делать дальше. Мы возьмем, вот Слышишь? это вот 4, минус 1 11, ага. и 11. Какое-то направление. И какое-то из оставшихся. Так? Да. И проведем через них плоскость. Плоскость. А -а -а. Плоскость задается уравнением, правда, каким то да. Давайте, вы запомнили уже 4-1-1-11-30? А, да. потом, потом мы, на самом деле, все это на, на плоскости увидим более наглядно. Вот, но пока я хочу в пространственном виде тоже это очень удобно делать, не только на плоскости с электрическими кривыми, удобно работать и на плоскости, и в пространстве, просто по-разному. Итак, что такое плоскость, проходящая через 0-0-0? Вот как ее лучше всего задать? Разве это хорошо брать плоский через 0,00? У нас же все прямые площады. У нас все через 0.0. У нас все через 0.00? Да, у нас однородная, поэтому все через 0.0. Кажется, мы провели через две такие прямые плоскости, она, естественно, тоже бросачит 0.0. Это понятно. Как задать плоскость? знаете уравнение плоскости? Кто знает? Уравнение плоскости. Которое. Ну, например, 2а минус 3b плюс c равно 0. Плоскость. Очевидно, плоскость, да? Да. Но вот любое, любая плоскость имеет ровно такой вид, что-то на А плюс, что-то на B плюс, что-то на С равно 0. Согласны? Через 0. Это вот этот вектор. Да, через 0. Вот вертикальный к ней. Ой, как это называется? Это нормальный. Пер, нормальный, да. Перпендикулярный или нормальный. Вот, вот плоскость экрана. Вот я вот этот вектор задал с помощью координаты АВС. И, соответственно, вся плоскость это, ну не АВС там. K, получается ma плюс n, b плюс k, c равно 0. У меня получается вот, вот этот вот Теперь что я делаю? Теперь я решаю одновременно уравнение вот это вот. Получилось какое-то там 2, там, минус 3b, плюс c равно 0, например. Там будут другие числа, но а, пока я для примера беру, да? И вот это вот, и вот это одновременно с этим решаем. Вот давайте просто попробуем представить, что у меня произойдет. Я могу C выразить через эти два. Да. Но если бы он был с коэффициентом, я бы на него поделил. Да, это не страшно. Я бы на него поделил. Ну, понятно. Вот. Я выражаю C через эти два и подставляю вот сюда. А, ну, вы... ну прекрасно. Что То, произошло? Штука от двух переменных тоже, кстати, однородная. Штука от двух переменных, например. И, а, 3718а а в кубе да, да, да, да. минус 474 а э, квадрат b, да, плюс 15а b квадрат минус 72b в кубе равно нулю. Я опять от балды взял, но ну, я просто хочу объяснить, что произойдет. А в этой науке, к сожалению, руками почти ничего не сделал, потому что тут же возникают вот такие чемоданы. И надо на компе. Почему электрические кривые там э, очень сильно продвинулись именно в последние годы компьютерные? Потому что эти вычисления надо делать с помощью математических пакетов. Один я там руками что-то пытаюсь сделать. Э, ну, просто как бы иногда. иногда это случайно выходит. Но. Вообще, конечно, лучше на компе. Но я хочу э, теперь вас вот спросить. Э, смотрите. Я на самом деле проводил ведь через, не, не просто так эту плоскость права, а проводил через два направления, которые удовлетворяли вот этому уравнению. Так? Например, 4 минус 1 на 11 и 11, 4 минус 1, да? То есть а равно 4 и b равно минус 1, а также а равно 11, а b равно 4 решение, решение да. два разных да. соотношения а и b решение. служат решением кубического однородного уравнения от двух переменных два разных решения у меня есть что я делаю дальше ну кажется, вы сейчас возьмете нарисуете эту уже штуку, да? Сейчас. Сейчас я скажу, что я сделаю. Давайте я сотру сходную работу. У нас типа два порождают третьи, типа так нас так Конечно! Много. Это и есть то самое. Вот вот. Смотрите. Подождите, что сейчас произошло там? Да, да что там произошло? Произошло следующее. Я взял два направления, которые вот это и это. Я провел через них плоскость. На самом деле я вам сейчас скажу, как именно. Вот если это направление 4, минус 1, 11, а это направление 11, 4, минус 1, знаете, как плоскость провести? Хотите, покажу? Я не буду это объяснять, это линейная алгебра, то есть то, что вы все равно старасу услышите. Я составляю вот такую таблицу... Понятно, что там напишется Да, <laughs> я составляю такую табличку, кто, внизу, кто слышал про слово определить? Ну слышал. да, шногие, да, слышали? Нет, слышал. Да. Кто слышал, понятно. Да. Вот смотрите, сейчас я покажу рецепт. рецепт для программистов рецепт. Как, как, как это делать? Значит, через две вот через две такие. Я беру вот эту вот матрицу 2 на 2 вычисляли. 4 ж11 минус 1HD1. 4 ж11 минус 1H1. Да? 44 минус 1 равно 43. 43 умножается на а, дальше я беру вот этот и этот столбец, 11 на 11, минус <связан> а, 4 на минус 1, а, то есть плюс 4, 125, но со знаком минус, потому что чередуются, плюс 11 на минус, не, нет, здесь как раз и нужно не квадратный, это, это определители 2 на 2, 3 нет, определители 2 на 2, которые здесь есть, 11 минус 1, это минус 11, минус 16, минус 20. Вот что у меня получилось на самом деле. Вот По правде будет вот так. Обычно, кажется, написывают просто, типа, строчку с переменными, потом раскрывают. Ну, но, то, по так, так, тоже, так, так можно. Так ну, можно ну, конечно. конечно, так можно, но красивее же. В общем, смотрите, на самом деле, когда вы взяли два направления и провели через них плоскость, то эта плоскость задана вот таким уравнением. То есть вам нужно вот эти определители взять, ну совершенно конкретный рецепт, конкретный рецепт как вычислить. это на это минус это на это, это на это минус это на это, это на это минус это на это. Просто можете в, в пространстве поэкспериментировать, да, как вы проводите через две прямые, да, проводите плоскость и убеждаетесь в том, что действительно этот вектор будет перпендикулярен всегда. Ну и так или иначе вы выражаете c отсюда. У вас получается, что у вас, значит, когда вы c выразили, подставили в исходное уравнение, вот в это уравнение на самом деле, в это уравнение. Просто я его привел к умножительному виду то у меня получилось выражение третьей степени от двух переменных однородное по а и b И при этом я знаю, что э, я знаю, что а равно 4 b равно минус 1 является решением. Это означает, что это выражение делится нацело на многочлен. Сейчас скажу какой. А плюс 4b. Потому что вот это является его решением, вот эта пара является решением, это теорема Безу, а, однородный вариант теоремы Безу. Наверное, не у всех там есть однородный вариант теоремы Безу. Вы все знаете обычную теорему Безу, да? Это однородная теорема Безу называется. Однородная теорема Безу. А, да, понятно. Делится на плюс 4b, потому что отношение 4 к минус 1 является корень. А также делится поделим все 4а минус 11 b потому что это тоже корень. Да. И что у меня возникнет после деления кубической формы на 2 однорода? Ну.. Динейное. Э, всем понятно, Папа. что единение. А, ну, короче, мы из любых по любым двум решениям строим еще одно, и у нас решение. Все. Приклад. Именно это и называется метод диафанта Александрийского, третий век нашей эры. Пам -пам. Да, это метод диафанта Александрийского. Он первый в истории догадался, что у кубических уравнений можно плодить решение. Имея два, можно получать новое, имея еще два, еще новое, имея еще два, еще новое. Но это не все, он был вообще не просто гений, он был супергений, сверхгений. Гений уровня, не знаю, какого, наверное, мы никогда не узнаем, какого. Потому что из 13 томов, которые он оставил, на раз нашли как и 6, и в них начало всей современной математики. Семь не дошло. А, 7, которые сгорели в 8 вторрес... веке в пожаре Александрийской библиотеки. Это В Торгесии. Да, это в Торгесии. Это сам... это Самое печальное, трагическое событие в истории цивилизации — это пожар в Александрийской библиотеке, в которой сгорели 7 томов диафанта Александрийского. Mm -hmm по сравнению с которым все остальное просто мирно. Потому что, скорее всего, наша математика была бы просто на много-много, надо -много... да, вперед, если бы да. эти дома до нас дошли. Он придумал еще один прием. Он, он говорит, а если у меня всего одно решение есть, то что сделать? Ну, ну куда-то, оказывается, проще искать. Касательно провести. Гениально! А, типа на нас так и сказать, что Абсолютно это решения, гениально! Да? Это как бы два стволия. Да, типа два решения, да, блин, Всё. офигенно. Касательно будет, приведи касательно. Просто, Просто это поражение будет делиться на квадрат какого-то этого. А Сколько? почему оно будет делиться на квадрат? Потому что касательное. Ну понятно, что касательное. Ну вот там прям по формулу да, получается есть. Да, двойной, двойной корень. Ага. Касательный двойной корень. Кратный корень, кратный корень уравнения. Делишь опять линейная форма. Опа! Линейная форма. Снова. Снова! У вас есть, третье решение. То есть вы говорите, что если мы возьмем вот эту штуку, поделим на одну из этих скобочек то мы что получим. А, не, не совсем так. Не на скобочку. Но, а, вот, а, не эту форму. Тут нужно даже записать уже уравнение касателей. А, но вопрос достойный. А, ответ такой. Мне нужно вычислить производные по А в исходной вот точке, например, вот в этой точке 4, минус 1, 11, вычисляю производную многочлена по А, а, -а, -а. Подставляю, умножаю на А, плюс производную по б, да. в той же самой точке, умножаю на б а -а -а. плюс производную по С, вычисляю в той же точке 4, минус 1, 11, и умножаю на С, работаю на да? Это да. Ну вот, замечательно, что мы сняли. А, и мы вот уже ее делим, да? Ее подставляем в исходное, С а, уходит, Ага. Получается такая форма, делим от... на квадрат Сейчас, мы, подставляем, мы выражаем оттуда С, подставляем тут сюда С да. а. ушло, а мы... уравнение получено а, да, Делим на квадрат, формы исходной Получаем третье решение ага. Это а. называется метод секущих текущим диафанда Александрийского А, мы... а исходный называется мет... Ой, прошу прощения Первое, что мы с вами разобрали, это метод касатель Нет, метод нет. Методщик uh, uh, метод uh, хип, хип, хип, хип, хип, да. диафанта александрийского это первое. Метод касательных диафанта александрийского это второе. То есть мы сейчас взяли, провели какую-то касательную, подстав, посмотрели пересечение ее с этой выразили цепь, смотрели пересечение. Получили, а получили третьего порядка? Да, тоже. Получили, да. Поделили на квадраты с формы, формой? Получилось... Да. Cool. а на квадрат? А Потеряно квадрат. Теорема была касательная. Теорема Ну, понятно. да. Обман, да. Сирена дает вам рациональные коэффициенты снова. То есть, забавно, из забавно. рациональных получаете рациональное решение. Забавно. Вот. Таким образом, на одиннадцатой итерации этих движений из исходного решения получается то, которое я вам показал. Бам-бам. Да. Ан, то есть, мы просто в какой-то момент получим что-то да. положительное, потому что прикольно. просто случайно, да просто случайно да, получили что-то положительное и сказали «Ура!». Но понятно, что все эти действия алгоритмизируемые, мгновенно все это компьютер делает, абсолютно мгновенно. Он приходит к вас вместе значит Так, ну давайте теперь пощупаем что-нибудь руками. Руками, да, пощупаем? А, сейчас я нарисую кривую, мы ее пощупаем руками. Вот. Ага. Давайте я нарисую даже как бы нет, кривых, я значит, нарисую кривую y квадрат равно x плюс 1. А, заметьте, теперь я перешел уже к кубическому уравнению неоднородного вида. И это будет проще, чем то, что было. Поэтому те, кто вырубились э, за 5 минут до конца той серии, сейчас можете спокойно вникать с самого начала. Сейчас будет проще, чем то, что было. А, просто Потому что все это можно нарисовать. Вот. Как выглядит такая кривая? Ну, на самом деле можно быстро угадать какие-то решения, да? Минус один. Один. Кто-то сказал 3-2. Да? Да. Ага. Так. Сейчас я нанесу их. Так. Ну, вообще, прям... а, а фига, чума, какая... И теперь внимание, я сейчас ее нарисую. Так. И, и, -и, -и, -и, -и, -и, -и... такая корыта появляется офигенная. Так. И такой, и... Вот она! Нет, вот так выглядят кривые третьего порядка. Да, Иногда. Иногда чуть-чуть иначе. Так, давайте проведем прямую через эти две точки. А, кто быстро скажет, как она выглядит? Какие две? А, через 0,1 и 2, 3. Ну, распишем. Лучше угадать. Угадать? А, угадать? а ну да, ладно, угадать. Иго равно. Иго равно, да. Правильно, да. совершенно верно. Так, теперь смотрите. Я должен найти третью точку пересечения. Ну, я да. утверждаю, что она здесь нарисована. Да. А, ну давайте проверим. Подставляем, да? Удивительно. Подставляем. Х плюс 1 в квадрате равно х кубе плюс 1. А, многочлен в третьей степени, два корня которого я знаю. Третью знаете. Правильно? Да. И получаю, да? есть, давайте посмотрим. Это х квадрат плюс 2х плюс 1 равно х плюс 1, да? Единица выходит нафиг, что соответствует тому, что 0 корень. Мы видим, что 0 корень. Значит, получается х минус х квадрат минус 2х равно 0. И оно по теореме без у. Да, значит, теорема без у. Теорема без у. Оно делится на x, и на что еще должно поделиться? Какой второй корень? Ну, на x плюс 1, на x плюс 1. Нет, подождите, это я пока не знаю, я знаю это SDS. А-а-а, на... на x плюс 2. Да. да, ну и это уж каждый из вас поделит, понятно, да, в методом уголка. То есть, поделили методом уголка, у вас получились рациональные коэффициенты, ну и, по сути, получилось x плюс 1 просто. Вот, и вот вам вот вам в этой ситуации очевиднейший третий корень, правильно? То есть здесь уже все наверное Взяли два вот этих корня, провели прямую, и у вас получился новый корень, минус один. Два корня дают третий. Это метод секущей диафанта. Метод касательный диафанта сейчас проделаем. Поймем, куда идет эта прямая. Наверное, вы уже догадались куда. Ну, давайте, давайте. Так, туда. Значит, так, метод секущих диафанта дал нам точку x равно минус 1, правильно? Да. да. хорошо. Теперь проведем метод касательной диафанта. А, ну давайте писать уравнение касательной. Да, давайте запишем. Уравнение касательной. Как записать уравнение касательной? Да, давайте, там, чтобы подогнать в одну сторону производную по первой, производную по второй, да? Ну да, да. на самом деле. Давайте, но, давайте возьмем просто производную давайте. от вот этого. Нет. Заодно вспомним, Нет. Как, Нет. как это Нет. делать. Но... А как же там участные ну, ну, производные пожалуйста? Ну, ну, давайте не будем брать корни. Не пожалуйста. хотите производные, да, брать? Давайте не хотим. Не хотим брать корни. Да корни. Тогда я вам расскажу, как это делать чисто алгебраически. Хорошо? Но за это мы проделаем то же самое в комплексе чисел потом. говорите? Ладно. Нормально, да? То есть я объясню, Производные здесь на самом деле ни при чем. Вот, а, матан, матана здесь нет. Здесь есть только алгебра. У многочлен есть производная, но для многочлена производная это понятие алгебраическое. Это не матанное понятие. Поэтому действительно давайте сейчас я покажу, что надо делать. Ну, я беру пучок прямых, проходящих через точку 2,3. Задаю их в параметрической форме. Что значит в параметрической форме? 2 плюс альфа t запятая 3 плюс бета t. При всевозможных соотношениях между α и β здесь важно только соотношение. Как говорится, это проективная история. Здесь важно только соотношение. При различных соотношениях получаются разные прямые, правильно? Да? Здесь t он бегает до бесконечности от минус бесконечности. От минус бесконечности бегает, да? И получается, при, каждом, при каждой паре α и β получается какая-то из прямых. Я теперь хочу понять, какая из них касательная. А Окажется, у нас умножение. Альфа и бета соответствуют пропорциональности, опять же. Конечно. Я просто это подставляю. У квадрат это 3 плюс бета t, возведенное в квадрат, равно 2 плюс альфа t, в какой степени? Третий. Третий плюс 1. Фу. Так. А, но у нас, да, они же решения. Прекрасно просто. Они все решения, поэтому... Уравнение полученное будет делиться на t. Ну типа да, у нас двое или трое корней, а там все хорошо произойдет, потому что у нас. А вот что будет с касательной, то есть самый единственный, то есть самый единственный. То скажет? Кратный корень. Кратный корень. Понятно. Кратный корень, то есть. Два, ну типа на квадрат поделился. Ну, вот я разложил. У меня констант нет, у меня начинается все с t. Ну да. Еще. Определение алгебраической касательной через ноль пройдет. Ну это в любом случае. Определение алгебраически касательное. Это такие альфа и бета, что в этом многочлене нет не только константы, но и t. Ага. А есть только t квадрат и t кубе. А в у нас... Определение перегиба. Тоже алгебраическое. Но кто продолжит? <с insecure> нет. Нет t квадрат, t и константы. Соответственно, t квадрат умножить на константа, на что-то равно. То есть трёхкратный корень. Перегиб — это трёхкратный корень. Показать вам перегиб здесь? Ну, я, да, наверное. 0-2. Да, 0-1. 0-1? А, да, 0-1. Вот перегиб! А, ну и, типа и он должен... И вот был... перегиб! Ну типа да, он, он, он, он выгнулся вверх, потом вниз, потом снова вверх, но он типа стянулось в одну эту, да? И там типа строился какой-нибудь. Да. Да, вот оно что. И есть еще один перегиб. А еще один... Конечно... Бесконечность! Да, где-нибудь, да. Ну это подождите, пока. Пока мы его не приглашали. Значит, давайте Может, попробуем. А проективный полос, к сожалению. Мы, конечно, да, тут все берем на проективный. Вообще а в полдольской диаметре как бы, начинается с излучения проективный. Значит, что это за квадрат? Кто это быстро проектует? Мне? Квадрат? А, и, давайте и, от 9 сразу сбавим. 6, что? 3, 2. Плюс? 6. Да. Это а, квадрат. Равно? 8. Плюс а, 3. 3, альфа. 3. Альфа-Т, 2 в квадрате. 12, 12 альфа-Т да? плюс 6 альфа квадрат-Т квадрат. 6 альфа квадрат-Т квадрат плюс альфа-куб-Т-куб. Да. Плюс 1, от константы мы добавляем нафиг констант. Константа пошла нафиг, потому что это решение при любом. Да. Том самом, а вот при B, а, что 6 бета – это 12 альфа, бета – это 2 альфа. 6, в это, равно 6 в это равно 12 альфа. Давайте вот это вот, как бы, чтобы, чтобы стало понятно. Вот эти бета-двойка альфа-единица. Да. Во избежание. Почему? Потому что в этом случае эти штуки сократятся и останется t квадрат. То есть t будет кратным корень. Ага. Так? Да, Согласны, да? Да. То есть, смотрите, что. Значит, еще, еще раз помедленнее, да? Помедленнее сделаем. Да, смотрите. Нормально. Я решаю это уравнение. Я получаю вот это уравнение. У меня 9 равно 8 плюс 1, поэтому констант здесь нет. У меня начинается все с t. Но я хочу, чтобы это была не аб какая прямая, а касательная. Поэтому у меня не должно быть не только констант, но и члена с t. При t должен стоять коэффициент 0. Но при t стоит коэффициент 6b, то минус 12. Значит, 0 это будет при условии, что b это вдвое больше альфа. То есть, что это на самом деле подставлено а, 2 плюс t и 3 плюс 2t. Все. Ну вот по-русски, да, говоря? 2 плюс p, 3 плюс 2t. А -а -а. И, да, да, да, да, и тогда получается уравнение b квадрат, b -t квадрат t квадрат 4t квадрат, да, равно, что у меня справа? 6 альфа квадрат, t квадрат Это 6t квадрат, да? Плюс альфа в кубе t куб t куб А почему не 8? А, да, 8 было Если 8? не ошибся, то 8 А чё, откуда 8? Нет, не 8 Не 8? Там 2 в первую, 2, 2, 2, 2 в нулевой Кое? Такое 8 Вот, да? Что-то пошло не так, да Нет, теперь все так, вот, да? Вот теперь нормально, теперь у нас 2 0 и кто еще? И еще минус 2? Это нормально, у нас же t. Ну да, действительно, нормально. Значит, а, вот уравнение. У меня в нем двукратный 0. Это и есть касательное. А касательное как раз происходит, когда у меня двукратный 0. Но после этого она превышается в линейное уравнение. t равно минус 2. Согласны? О, да. То есть третий корень лежит на этой прямой при t равно минус 2. Вот он. А, ага. Вот он. И он равен 0 минус 1. Значит, мы действительно попали туда, куда мы собирались попасть. Ну, кажется, мы как-то... <smus> дыши. -ды -ды -ды -ды -ды Пошли в доме минус один. Ну и дальше как бы все понятно, кажется, потому что... мы как-то не очень успешно плодим еще корни, потому что вот на этих корнях у нас да! есть... И мы в них заперлись. ДА! Как-то грустно. <поставлен> Это, Это очень грустно, так. потому что кривая грустная. Теорема! А, больше других нет. Да, теорема. Мы... Теорема. На кривой. Y квадрат равно X кубе плюс 1 есть ровно 5 рациональных точек. Ага. Ну и еще бесконечность. Ну понятно, да. А вы же на мне докажете, конечно. Ни хрена! И вот почему. Я уже на камбалке каялся. Значит, это доказательство было самым моим высшим моментом в жизни. Я его, когда в моей школе учился, я его Воспри... я его сам сочинил целиком, я его доказал, я работал над этим не знаю сколько времени, и впоследствии я отупел и его забыл. В интернете оно, конечно, доступно, но оно очень непростое. То есть это, так сказать, вот эта сложная теорема о том, что на этой кривой Давайте нет никаких два. рациональных точек, а из этого следует... Что любые прямые, любые касательные и секущие, которые вы через них проводите, остаются в рамках этой системы точек. Вы понимаете, а, да? То есть... Можно хотя бы план? Но план стоит в том, что, э, что приводится к вот такому красивейшему уравнению в целых числах. А, это не очень похоже на план. — Не очень, да? — ну, Тогда это x прикол, плюс это z квадрат умножить на x плюс омега z квадрат умножить на x плюс омега z квадрат, где омега ну, — это кубический публические да. работаем в кольце z от омега. — Ну, это понятно, ладно. — Это уже ну, да. дальше трудно, дальше трудно, я, главное, не помню, как. <laughs> — А, вот почему план такой вредный. Да. Вот оно в чем дело. Да. — именно поэтому. В общем, вот такая получается. Интересная, интересная картина, но это еще не все. Значит, это еще не все, я вам скажу, это, это еще далеко не все. А, пришел Пуанкаре спустя много-много лет. О, не знаю, да, знаете, японцы Пуанкаре доказывают Григорий Бельман. Да? Тиарема. Пуанкаре. Да. да. Пуанкаре. Пуанкаре, да. -пуан Пуан что же он говорит? Nice. Здесь есть группа. Здесь есть группа. Прячется групповая структура. Ну да, это кажется. Вот это такое групповая реально. структура. А, кажется, что штука. значит групповая структура? Ну, давайте возьмем а обычные числа. Просто обычные вещественные числа. Мы их умеем складывать, умеем? Да, конечно. Нет. Умеем. А плюс В равно В плюс А. Да, тут, тут еще и Абелева крупно. А еще и А Абелево, а да. Значит, ну, Абелево. Но. А как а операцию, или B, это, значит, коммутативное, то есть А плюс П равно В плюс А. А операцию? Да, определять? ну дальше, что еще верно? А плюс В, если еще плюс С, равно А плюс В плюс С. Знаете, да? да, это как называется, сочетательный Ассоциатив. закон? Ассоциативный закон, Ассоциатив, да? Дальше, есть такой элемент, который э, ничего не меняет. Ассоциативное нейтрального по операции. 0. 0 плюс 5 равно 5, да? А. Вот. И еще, для каждого есть противоположные. Да. 7 прибавит минус 7 равен минус. Все, вот я перечислил все то, кажется, да, то, тем, есть. Тем. то есть группа это множество, где есть способ спаривания элемента. Нужно, чтобы это спаривание было ассоциативным. Чтобы существовал нейтральный, который с кем не спаривает, ничего не меняется. Остается тот, кого спаривались. И еще для каждого является тот, который его нейтрализует, то есть антиэлемент. Для каждого элемента есть такой, который спариваешь с ним, и паф, у себя нейтральный Это все аксиомы группы. Группы, про группы написаны вот такие тома. В общем, это такое самое центральное понятие угу. во всей математике. И как Бон как обнаружил, что здесь есть группа. Как будет ну операция? Как? Да, как будет операция? Ну, явно не вот так, что вот это плюс это равно это. Ну, понятно. Потому что иначе не увидишь никакого, ну, нейтрального точно не увидишь. Сразу, сразу видно, что никого нейтрального быть не может. И вот, что он говорит. А вы, говорит, дураки все. Дураки! Майк. Все, что до этого работали с синтетическими кривыми, даже даже, может, диафант, может, диафант знал, что это группа, но это же 7 домов. Да, да, да. Оказывается, А плюс В равно С. Вот это. А, короче, симметрично. Да. Найс. Значит, если я хочу сложить две точки с собой, то я их по диафанту и отражаю. Давайте проверим все, кроме ассоциативности. А, а это вот только на этой кривой так работает? Да? На всех. ПОГОЛОВНО! Почему не симметрична? Для любой эллиптической кривой. А почему не симметрично? Ну, эллиптическая кривая — это кривая третьей степени, которая не вырождена, и на ней есть рациональная точка. Вот как бы просто... У -у -у -у. Это, ну, по сути, кривая третьей степени с некоторым дополнительным условием, чтобы... А тогда относительно чего мы симметрию делаем? Да, вот теперь вопрос, да. Но дело в том, что любая приводится... Любая кривая с помощью замены координат некоторой, хитроумной, приводится к вот такому виду. Вообще любая приводится к вот такому виду. А, ну, вот это даже, наверное, можно поверить. И тогда у тебя возникает фигура, ну, на которая относится да. относительно оси. Ну, и ладно. тогда то же, самое, то же самое сложение. То есть бабах и сюда. Ну, ну что, давайте проверять. Во-первых, давайте поймем, что есть нейтральный элемент. Сейчас будет некоторые некоторые сюрпризы. Что есть нейтральный элемент? Бесконечность? Конечно. Ноль в этой группе это бесконечность. Причем минус бесконечности и плюс бесконечности она по законам бесконечности. жанра алгебрайской геометрии здесь совпадают. А, точка она, туда жан... и точка туда. Одной... Это одна и та же точка. Одной... Это кривая. Она на самом деле пересекается вот, вот этими двумя своими... Ну кажется, тут конкретная она бесконечность, бесконечность. бесконечность. Вот, вот вертикальная. Туда и туда. Вот. Вертикальная, конкретная бесконечность. Вертикальная. А. Параллельные прямые, идущие По туда вверх, они все пересекаются на бесконечности. У кого да. в школе есть проективная геометрия? Ни у кого нет. В школе ни у кого. А на уроках спецматематики, спецватематики, все Чуть-чуть, да? Надо изучать. На самом деле, на проективной геометрии э, трудно вступать в путь взрослый, потому что во взрослом пути э, она сжатая, очень сжатая, даже в самых лучших вузах, она сжатая. И а, не успеваешь ее почувствовать, я почувствую, почувствую, лучше вспомню да, А фото мы? Ну, тоже сшатовато. Там, ну как бы там хотят добраться же до высоты всегда. А, ну понятно, да. А? Вот. Так вот. Представьте себе мысленным взором, что эти две ветки пересекаются там, где то бесконечно, и это то же самое, что там на бесконечности. Ну вот так как бы, жизнь, да, устроена. Тогда как провести точку как провести прямую через бесконечность и какую-то точку на кривой. Ну, заданном направлении. Очевидно вертикальную, да? Прямую? Да. Ну, вот, вертикаль, все вертикальные прямые, они там в бесконечности входятся. А, ну да, типа ну соответственно это я провожу. Бесконечность это точка, получаю эту точку и отражаю. Ой. Пам-пам. Все, я пришел в да? Да. Но это, он же бесконечность. Прибавляю эту точку, это вертикальная прямая. Ищу третью точку на пересечении с кривой, она вот эта. И отражаю относительно оси Х. штука дошел даже коммутативная. Коммутативно по очевидным причинам. Да. Потому Через что, две потому точки что, провести да. прямую, неважно важно в каком порядке ты брал точки, да? Да. 0 виден. Дальше, почему есть обратный? Да потому что к этому вот этот есть обратный. Через него вертикальная прямая проходит, она идет на бесконечность, отражает бесконечность, получается бесконечность. Да, да. А она еще и называется как-нибудь, да? Да нет, так и называется. Нет, в смысле, группа. А, а группа? Планкаре. Да. Ладно, хорошо, это было ожидаемо. Да, а у каждой кривой есть группа Планкаре. А, ну и возникает вопрос. Да, Асоциативность? что ассоциативность это? Ассоциативность, ну.. Э, ну, кажется, там тоже все нормально. Там очень сложно. Я ребятам на Камбалге доказывал две пары. Пам -пам. А можно план? Но план на самом деле это изучение. Ой, план длинный. Там ну, нужно да. рассматривать там, линейную алгебру всех кубических кривых одновременно, там десятимерное пространство в нем. Ну, в общем, это, это сложное, это на самом деле сложная теорема очень. И то, что Панкарей ее говорит, обнаружил, вообще это как бы. Но ну, есть какие-то вехи, да, в математике. Вот, вехи, есть вехи заметные. Например, доказательства Великая теорема фирма. Как оно произошло, весь мир сразу сказал, блин! Великая теорема Ферма доказана, да? А есть вехи, которые вот как бы вроде никто вокруг не заметил, но они перевернули все. Вот. Перевернули все сознание, всю науку, они направили ее в новое русло. Вот то, что Планкаре заметил, что здесь есть группа, и, соответственно, ассоциативность обнаружил, это было, это было переворотом. Собственно говоря, теорема Великой Теоремы доказана техникой эллиптических Поэтому вот, вы сами понимаете, да? Что сто лет назад он подложил бомбу под Великой Теорему Ферма. Потом, значит, эту бомбу доводили до ума и взорвал ее уже отбиваться. То есть я как бы уже готовую бомбу взорвал. Вот. Но Самое, значит, остается вопрос. Группы же, они все квалифицируются легко, но вот а, тут явно конечная группа из шести элементов. А, вот этот, этот, этот, этот, этот и бесконечность. Ну, группы конечные. Значит, конечная группа из шести элементов, да еще и с коммутативностью. Ну, в общем, когда вы вырастете, вы узнаете, что это обязательно группа остатков отделения на шесть. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Так, остатки, да, складываются. Остатки это как раз группа, вот, конечная группа. Группа остатков, поделенная на 6 по сложению. Она и есть. Вот эта вот единица, это пятерка, ну, там, да, это там двойка, это, э, о, это, это, это, это, наверное, это двойка, наверное, это четверка. А эта тройка, она сама плюс себя равна. Ну да, вертикальная прямая, как раз тут. Да. Так, я вам обещал комплексные упражнения, да? Давайте комплексные упражнения делать. Я сейчас напишу некоторую кривую, очень прикольную. Кстати, этого на комбалке не было. Кривую это я написала, конкретную по моему мы не успели провести. И не успели. Я забыл. А, может последние несколько секунд в самой последней лекции. Она это не считала. Так. Итак. Значит, опять же, все это подложило клонбу еще и под банки, потому что в 2008 году на основе эллиптических кривых и сложения точек был выдуман соответствующий шифр, который идет по основу функционирования криптовалюты биткоин. Криптовалюта биткоин описывается вот таким уравнением. Uh, nice. Над разными конечными полями, то есть над разными остатками по модулю. по сути. Uh. Ну, там, конечные поля разные бывают, но остатки — это самые простые конечные поля. — uh. вот. А, сначала генерится какое-то большое простое, а потом там что-то происходит. — Да, и там вот в этом самом начинает брать сложение точек. Вот. но мы будем, не, мы будем делать следующее. Мы сейчас угадаем комплексное решение целочисленное, комплексное решение комплексных числа. У этого уравнения. А ну, кто первый? Кто первый угадает? Да. А, -а, -а. оно лежит на поверхности. Оно какое-нибудь там. Да, Он говорит 1,7. Молодец. 2,2. Есть. Есть контакт. Да. И квадрат равно минус 2 в кубе плюс 7. Обратите внимание, это верно. Простите те, кто не знает, что такое комплексные числа. Придется узнать теперь. Детство кончилось. Детство кончилось, да. Детство сегодня закончилось. Человек взрослее, когда узнает про комплексные числа. Такая юность, да. Очень юная юность, но не детство. Согласны? Ну и то, что и квадрат равно минус единица, знают вообще все, даже те, кто не знает, что такое прогресс случится, правда? И квадрат равно минус единица, и минус единица минус восемь плюс семь явно минус единица. Проведем комплексную касательную. О, приедем. Да? Вот это мы и сделаем. Ну и, может, если останется время, я расскажу про э, загадки сегодняшние, связанные с элитическими кривыми. Да, если, нет. если не останется, то мы все равно останемся. Ужин 7, mm -hmm. еще Я полтора шесть, часа. У меня в 6 зуб. А, да, блин. Управляющий совет школы 444 в Москве. Да, блин. Мы за вас. Да. Я им через экран всем. в Москве, да. Давайте вы им скажете так, у меня лекция, давайте на полчаса. Итак. Часто, но сейчас позже. Итак, тут нужно некоторое, как бы сказать, воображение. Необходимое свойство математика воображение кто-то дразнил художника. И в отличие от художника, нам очень нужно воображение. Да, да. Говорил кто-то поэтов тоже. Да, их всех. А, да, да, да, поэт. Кто это говорил? я не помню, кстати. Кто-то великий Кто-то, да, да. Кто-то Гинберт. Да, вот там ученик ушел в поэта, он сказал, что... Гильберт! 100% Гинберт. Гинберт сказал, он пошел в поэты, для математики у него не хватило воображения. Да. Итак. У меня есть комплексное решение минус 2и. И я провожу Прекрасно. через него прямую. Прекрасно. Минус 2 плюс альфа t, правда? Да. И плюс т. И я хочу, чтобы она стала касательно. Я же других точек не угадал, да. а если у меня есть одна точка то я могу только касательный воспользоваться геопандовые, ну, да? касательный в комплекте не сильно отличается. Ничем не отличается. Нужно просто, чтобы при t было равно 0 вопроса. Ну, типа, да. Давайте подставим и посмотрим, при каком альфа и бета. Альфа и бета здесь комплексные числа. Ну, понятно. Т uh, тоже естественно, комплексное число. Комплексная прямая это плоскость. Плоскость. Да. Потому что t такое. пробегает комплексные числа, и это все заметает в плоскость. Но нам на самом деле пофиг абсолютно, потому что я в подход, мы не, до, не должны даже париться по этому поводу. Мы просто подставляем и пишем. Вот здесь, что здесь хорошо, здесь просто подставляешь и пишешь. И e плюс БТТ квадрат равно минус 2 плюс альфа t в кубе плюс 7. И дальше вот честно, вот ровно то же самое, ровно то же самое, что было только что с y квадрат равно x квадрат плюс 1 ну, плюс 7. как именно? Получится это плюс 7. минус 7. 1 плюс 2 и bt, правильно? Плюс bt квадрат. Да. равно минус 8. Вот тут надо аккуратно. Плюс. А, плюс. 12, 12 альфа, 2, альфа t. И минус там.. 6, 6 альфа квадрат п квадрат t квадрат, квадрат, квадрат плюс t в плюс, плюс 7 плюс 7. теперь мы 3. стираем естественно вот эти все так как это было решение то у меня в любом случае минус 1 плюс минус восьмерка и семерка умерли да. Да. Да. Да. Да. да умерли что там 2 и 7 2b 12 альфа да правильно то есть давайте и а, равно 12 альфа Давайте альфа единичка Ну да, да, конечно А это получается 1, а это получается 6 А, сейчас. а лучше ли взять за и? Альфа лучше взять за и Можно и, вот это будет шестерочка. и это будет шестерочкой И никаких скромных фигней Это будет минус э, шестерочки, да? Или шестерочкой, нет, шестерочка. А, правильно шестер... да. Вот я тут часто ошибаюсь Значит, итак, альфа это это и, а бета это 6, да? А. а бета это 6. Ну давайте посмотрим. а и это 6. Значит, соответственно, это минус 2 плюс I t. А, а это i плюс 6t, правильно? Так получилось. Похоже на то? Давайте снова подставим уже с этими быстрыми. Значит, Вы зря стерли, кажется. А, ну ничего, минус 1 плюс 12 и t да, плюс 36 t квадрат. Сейчас просто легче будет, чтобы эти все буквы не мешать. Это мешали. правда, ладно. А, минус 1 плюс 12 и t так равно минус 8 плюс двена, э, 12 и t. Ну, собственно, как, да. и, как и хотелось, 4. да? Плюс 12 t квадрат, квадрат. Минус плюс и квадрат. Там плюс. Точно. Плюс йокорный d квадрат. А почему здесь минус? А что там? Да, минус нет правильно, плюс 3 на минус 2 на и квадрат, d квадрат. Говорю 6 d квадрат. 6. D d квадрат <F4> A. A. T квадрат, точно. I минус уже. Тоже плюс. А вот теперь минус 2 в нулевой. А, ну да, ладно, минус. Минус и тку. И тку, да. Да. Все. Ну что? А, оставим куда ты пробуй. Что умерло? Все. Умер этот, этот, этот. А, и тут единица. была, а, ладно, ладно, ладно. Ой, семерка. Так. Двенадцатый умерло. И получилось, что у меня 30t квадрат плюс тридцать. Тридцать 30. 30 равно минус и т. Т да. равно? Минус. Сейчас это получается. Тридцать и. Тридцать и, да. Правда? Да. Подставляем. Пам, пам Подставляем. Сейчас будет интересно, потому что вы, наверное, знаете краем уха, что такое гипотеза АБЦ? Да, конечно. Ага. Слышали, краем. Слышали, слышали. Ушка. Сейчас будет интересно. Так, поехали. Итак, внимание! Минус 2 плюс 30 и умножить на и Это что? Ну, минус тридцать Это минус 32. Согласны? Да. То есть минус 2 в 5. Да. Ага. Так, а почему что произошло? Случайно. Абсолютно. А, ну просто взяли и просто что-то подставили и домножили. Да. Прекрасно. y равен и плюс шестью тридцать И. А, понятно, это поставил. Что это? А, это... шестьдесят один И. Как шестьдесят господи. Сто да. Простите, да хрене он, И. Сто И это решение исходного уравнения. Третье. Ну, да. Две у меня касательное, да? Третье решение. Исходного уравнения гауссовых ну, да. числа. Это случайность. Кривая биткоина обладает магическими свойствами, но только в этом случае. Вот. Никаких других магических свойств не замечено. вот, а, вот с этим решением произошла какая-то удивительная случайность. А, оно то снова только с, этим, только с этим. Только с этим. Да. Да. Все ничего не Итого, это означает, что 181 и в квадрат Минус 2 в 5 в кубе, 15 плюс 7. Но дело в том, что 181 в квадрате — это тоже целое число, уже абсолютно настоящее. Да, Оно настоящее целое число. 181 в квадрате — это 2 в 15 минус 7. Да, то есть итого получается следующее. 181 в квадрате плюс 7 — это 2 в 15. 2. 15 действительно да ну так в виде абце тройки это записывается так 7 плюс 181 квадрат равно 2 15 -й. ну конечно на компьютере это можно в принципе можно получить да но с помощью эллиптических кривых примерно похожими способами получаются вот такие тройки абце которые на компьютере уже не найдется потому что опять же как бы это здесь маленькие мы пощупали руками да руками а на это сам на, на, на, на, на каких-то еще привык, там ничего руками не пощупаешь, а растет размер очень быстро. А что вы называете на тройкой АБЦ? Тройкой АБЦ называется такая ситуация взаимно простых АБЦ, что А плюс Б равно С, и С меньше, чем произведение, ой, извините, С больше, чем произведение простых делителей, входящих во все три. Итак, а еще а раз, да? А это, это, это надо, значит, прям вот определение, да? Определение, ну не записывайте, потому что я очень просто объясню, ну там. Итак, тройка АВС, И это ситуация А плюс В равно С со своими простыми АВС, понятно, что неважно взаимопростыми попарно или э, вместе, ну по сути попарно. Вот, значит, три числа, два в сумме дают третье, положительные целые числа, натуральные числа. И тройка АВЦ называется в том случае, если вот это число С, сумма, да, больше произведения простых делителей во всех трех. Утверждается, что это встречается крайне редко, в этом не а, Точность того, что значит крайне редко, здесь наступает а, через ужасную, ну, давайте я напишу, а, как... Вы же знаете вот эти логарифмы, да, Уже? Да, конечно. Ну тогда я напишу точно формулировку, ладно? Да. Утверждение такое. Для любого пепсилон больше нуля э, существует конечное число троек Взаимно простых АВС со свойством А плюс В равно С таких, что С больше, чем произведение простых в степени 1 плюс Эпсин. Это самая великая арифметическая гипотеза сегодняшнего дня. Она пришла на смену великой теории Ферма. И она является самой великой нерешенной проблемой человечества в области теории чисел. Она не вошла в список семи, потому что, э, судя по всему, составители списка, они как-то, э, не очень любили на арифметику. Я не понимаю, почему она не вошла. Это далекое-далекое-далекое это обобщение великой теоремы Ферма да, да, да. и многих других проблем. Геофанты уравнений целого ряда. вот. И вот эта гипотеза, она ни в каком смысле не доказана. Там была история, в 2013 году ее... Я как бы доказал некто по фамилии Машизуки в Японии. Доказательство содержало тысячу страниц, никто не мог его разобрать. Потом после проведенных нескольких семинаров, в том числе с нашим соотечественником Иваном Пистенком, по-моему, провели семинары, они как бы разобрали и опубликовалось доказательство уже 4 страничная. В восемнадцатом году за него взялся филский лауреат Питер Шольц и еще его коллега, не помню, как зовут, и наш Лешик. Вот. Так и не доделали. Машизуки не признал ошибку, что это фигня, не ошибка, я опубликовал в японском журнале ее, как решенную. Поэтому на сегодня вот вокруг Машизуки есть такая банка, которая считает, что она тишина. А, ну, как бы... да, и весь остальной математический мир... Ошибка какого уровня? Он написал а, серьезная, непонятно как исправимая, Вот так. То а -а -а. есть, возможно, неисправимое. Серьезно. Он так написал, что «нашли ошибку серьезную, на данный момент непонятно как исправимую. Исправимую ли. То есть он не сказал, что типа вообще все умерло, он сказал, что вот этот момент, но ну, с тех пор ничего не было, в том числе и сам Шонтик не нашел. Вот, в общем, вот она. Соответственно, как вы понимаете, когда возникает какая-то такая вот Вещь, вокруг нее собственная движуха, то есть, что значит собственная движуха? Ну, мы называем вот это вот число качеством тройки, то есть, как, как его записать математически через логарифмы? Логарифм C по основанию, но ну, тут есть специальная терминология, слова радикал. Радикал это произведение простых э, в числе. Радикал это когда вы берете, число, вы берете любое число, раскладываете его по основной теореме арифметики, и все степени, как коровы языком, остаются просто произведение простых чисел. Вот это произведение простых чисел, оно называется радикалом. Например, там радикал, скажем, радикал 120 это что у нас? Это 13. Да? Да. А радикал 72 это и подавно 6. 7 а, ну, да, и 7, 2 это 3 во что-то на 2 во что-то, да? 8, вот. 8, 8, 8. Когда 3 во что-то на 2 во что-то, знаешь, это 6. Радикал любого простого числа, естественно, ему самому. Радикал вообще числа свободного от квадрата правильно, ему снова. Да. Вот. но как только появляются квадраты, тут же, соответственно, их надо стереть. Вот, так вот, это вот получается такая у нас а, гонка вооружений. Кто больше? Кто больше, да? И вот это очень хорошая тройка. Это тройка. С радикалом 1,32. Очень, очень неплохая. -а это очень неплохой радикал. А чемпион.. Это, ну, это просто ну, случайно тройка, ну, тройка которая да, так сошла. Да. да Забавно. Да, да, Вот она из кривой биткоина выпала. Э -э про чемпионскую рассказать, да? да есть, понятно, что из полученных до сих пор тройка ВС существует какая-то с максимально возможным этим. Если бы не существовало, то гипотеза была бы опровергнута, правда? Да. Тем самым, значит, мы можем задать вопрос, что же у нас самое большое. Оказывается, что самая большая тройка имеет радикал 6299. 1.6299. То есть, в частности, ни одной тройки, при которой a плюс b равно c, и c больше квадрата произведения простых, ни одной такой тройки на свете пока не найдено. А, то есть... Но мы не знаем. А, она, по сути, о том, что не бывает слишком часто, что C сильно больше, чем... Да, да. понятно. Да? Не бывает слишком часто, чтобы C было больше, чем произведение простых. Там Хотя равен... сам по себе этот факт встречается бесконечное количество раз. И есть а, целая серия бесконечных этих самых. Но вот как только он там вот, в этих бесконечных сериях, все это, весь этот вот логарифм всегда входит А равенство играет? Mm -hmm. Равенство бывает. Mm -hmm. Ну, равенство... А бы, видимо, не, не взаимную простоту. А, ну да, это правда, ладно. Вот, но вот бывает там, бывает совершенно сумасшедшего размера тройки там с, с радикалом 1.01, и это всегда ура, ура, все тряшат. Вот, то есть на самом деле примерно 200-300 тысяч человек на свете занимается тем, что ищет какие-то новые семейства центр троек которые, значит, по-другому выглядят, чем раньше. Семейство, значит, бесконечное семейство, такие, что С больше вот этого произведения. Но вот этот фактор, он как бы уходит туда. Вот фактор называется, фактор, это логарифм. Но фактор или качество в разных статьях. Вот это пока чемпион мира. Ну, наверное, вы хотите спросить, э, что это за чемпион, да? Да, конечно. Ну, наверное, интересно. Давайте, так? сколько знаков в этот раз? Сейчас будет, да. Значит, давайте тогда. Задачи моего папы мы оставим ее, вовсе. а вот я расскажу вам, э, какая тройка чемпиона. А, еще 4 было. Итак, я вам не только расскажу, какая тройка чемпиона, но и как эту жемчужину нашел автор. Значит, Идея гениальная на самом деле просто. Ну, она простая и гениальная вот одновременно. Значит, автор Рейсат, французский математик. Это какой-то 2000, что ли? Я не помню. Ну, в общем, это уже наш нашли. Это, это как бы совсем. Значит, идея. Рассмотрим корень каты из P в L3. Ну, например, где P простое. В принципе, можно не только простые перебирать. Давайте возьмем просто вот, ну, то есть, э, Фу, что я говорю, на зачем мне нафиг вообще. Просто корень k, все. Mm -hmm. Просто выбираем простые числа извлекаем из них корни разных степеней. Ну, mm натурально. -hmm. Да, и больше 2 по причине, сейчас поймете почему, там есть такая терминолограция про цепные дроби. Ну, в общем, э, короче говоря, раскладываем это в цепную дробь. Mm -hmm. Знаете, что такое цепная дробь? Yeah, конечно. Вот, как раз в следующей лекции я объяснял молодежи, что-то, наверное. Но до этого мы не дошли. Мы в другую сторону отправились. Итак, ну, что, кажется, что, он, он Знаешь, что он делает? что он делает? Да, квадратически неинтересно, они раскладываются периодически. пересад да. да. стал искать, ну, компе просто взял и там запустил поиск от P равного там до какого-нибудь, не знаю, простого, вроде тысячи. От k равного там, 3 до 10 или 15, не знаю. Но, в общем, запустил на компьютере поиск. В каждом случае он получал на компе разложение и искал вот эти числа больше тысячи. А почему? Хороший вопрос. А думайте. Допустим, вот это больше тысячи. Что это означает? Ну, думайте. Кто первый? если число... Огромная точность у вот этого приближения. Ну, Понятно, да? да? Я стираю вот эту хрень, да? Вы знаете, вот это, вы знаете что такое π? π — это 3 плюс 1 делить на 7 плюс 1, делить да. на 16 плюс 1, делить на что? Кто знает? На что-то очень большое, видимо. 292. И а. дальше еще, естественно, поехал, пошел. А. Так вот, из-за этого 292 так. возникает невероятно точное приближение числа π, которое вы, наверное, знаете все. А кто не знает, сейчас Бог может в уме быстро вычислить. Вот такое. Это невероятно точное. 1 миллионная точность приближения числа π. Меньше 1 миллионной. То, что я записал здесь, меньше 1 миллиона отличается от π. Более-мене любых задач посадки корабля на Марс, это вообще вполне достаточно. На Марс нужно больше точность. Ну? Да. ну ладно. Время мало. 355, 113. И это замечательное приближение. Очень легко запомнить, если написать 1, 1, 3, 3, 5, 5, да, разделить и... на 2, сунуть в левую часть а в верхнюю часть правую а... Это невероятное приближение числа пи. А Так пи вот, так, тормально... а? так ведь и, не... и непонятно, как у тебя в текстной дроби Пи у Пи совершенно непонятно. Про дроби известно только одно: что у квадратичных рациональностей, у квадратичных мир рациональностей они периодично начинают с некого ну, и Да, и я умею. Да. Да. Еще пару человек умеет. Да. Это все, что мы умеем. Земля вся не знает ничего про цепные дроби. Прекрасно. Ни про что, кроме квадратических рациональностей, нет никакой общей теории. Это полная катастрофа. Хинчин об этом раздолбал всю свою голову. Он написал там кучу работы. самый известный советский ученый, там на весь мир который занимался цифровыми дробями, но ничего, он продвинуться далеко никуда не смог. Он открыл несколько замечательных, красивых частных результатов. Например? Ну типа там, что э, какие то конкретные числа он э, разложил, а еще что в, в среднем там э, в среднем там частота появления двоек там равна чему-то по всем числам вообще. Ну в общем, короче там, да, но никакие не было. И число Пима тоже, мы ничего про него не знаем, но но возвращаемся сюда. Итак, он он искал. И что, знаете, что он обнаружил? Сейчас я вам запишу, что он... Только закройте глаза, пожалуйста. Закройте глаза. Значит, сейчас я вам э, напишу, чему равен корень пятой степени из 103, из 109. Корень пятой степени. Да. Это, вот, это называется чудеса, которые вот не, неожиданно вдруг возникают, и все. Вот они... Э, просто возникают и все. Сейчас я э, посмотрю и вот так. Так, сейчас только не ошибиться, сейчас так много проблем. Да, да. Э, закрывайте глаза, сейчас я напишу цепную дробь. Э, сейчас я напишу, и на этом мы завершим, да, сейчас. А, нет, ну не, не на этом, естественно, а я из нее выведу то, что надо, да? да. Открывайте глаза! Выглядит забавно. Откуда она взялась? Я Сейчас. не знаю, никто не понимает этого. Значит, корень. Пятой степени из 109, невероятно близок к вот этому рациональному числу. Мам, пам, пам. Невероятно просто. То есть, если вы наберете на компьютер, то будет 8 нулей подряд. 9, 10, 10. Когда вот этот дробь, вы разведете пятую степень, да? 23 девятых? <интересно> да, совершенно верно. 23 девятых. Забавно. С невероятной степенью точности. А теперь внимание, если так, то как я получу целочисленное э, приближенное равенство? Ну как? Ну наверное понятно, да, что делать? Что делать? Ну, кажется. Эм... Целочисленное хочу. Ну в пятую степень. Конечно. 109 Браво. равно с огромной точностью 23 пятый. Еще один бонус, что 9 – это 3 в квадрате. Пам-пам. Вообще просто где-то затлено. Где это невероятно, что происходит. Соответственно, в целых числах в целых числах вот это огромнейшее число примерно равно вот этому. И оба нечетные. Какой-то рандом. И они оба нечетные. Да. оба нечетные. Это очень интересно, непонятно, откуда оно вообще в принципе появилось. Ну ладно. Да. Почему оно такое? Что оно? Два нечетных числа. Насколько могут отличаться 6, самые маленькие? Вот они и отличаются на два. А, а, успех. Я быстро пытаюсь сообразить. Три э, 5 в конце что стоит, чтобы понять в какую сторону. Три Девять семь семь три. Да три да, да. А здесь, по-моему, единичка будет. А, да? ну, кстати, да три 3 на 3. Девять да, все. тогда да два. Плюс 109 на 3,10 равно 23 пятый. Офигенно, что это? Качество 1.629. Чемпион мира Сергей АБЦ тролик на сегодня. Что это такое? Спасибо за внимание. Вы хотели про проблемы практически крылы подсказать. Ну ну сюда, пришло. А ну а просто сюда пришло а само, да, само. Так, кто не знает? Тот заходит на YouTube канал ⁇ Смоткой привет ⁇